Девчонки в зоне вещания проект Valimizoffice.ru и я Юлия Рыж. И, и сегодня я встретилась с Евгением Ваниным и мы поговорим о том, куда же внести свои деньги в период сейчас нестабильной не обстановки в нашей стране. Жень, привет. привет. А, Жень, ну, наверное, я тебе задам традиционный вопрос, который, наверное, многие сейчас задают тебе, потому что вроде бы ты специализируешься на, на зарабатывании денег да, на фондовых рынках. Да? А, и Куда сейчас нести деньги? Потому что сейчас большая проблема в том, что девочка ко мне приходит и говорит, я пойду отнесу в квартиру, ее возьму ипотеку под 25% годовых, но у меня же деньги сохранятся. Вот сейчас в период нестабильного состояния рынка, непонятного, что происходит да, там с рублем, скажи, куда нести деньги? Я мне сразу вспомнился. Ну, во-первых, всем привет. Сразу вспомнилось это ну, не мультик, а фильм. Это Алиса в стране, а как там Буратино. Несите наши ваши денежки там, и заройте в землю тут. Вот, э, на самом деле прям точного ответа я дать не могу я могу дать то есть ну, рекомендации которыми я пользуюсь сам угу. да потому что куда я вкладываю свои деньги на данный момент, на данный момент. Э, потому что понятно то что можно вложить в принципе деньги в банк для того чтобы их хотя бы попытаться не потерять потому что неизвестно что вот сейчас вы положите эти деньги вырастут они или обесценятся. то есть рубль обесценился практически моментально относительно других валют если так будем говорить да так то он в принципе остался рублем но например здесь у нас сейчас да за границей стало жить в два раза дороже, то есть относительно рубля, относительно доллара, да, наоборот. Если ты получаешь деньги в долларах, да, то в России стало жить, ну, в принципе так же, как ты и жил, то есть ничего не поменялось, то есть цены-то выросли, а доллар он как был долларом так и остался. Вот по поводу фондовых рынков и всего остального, да, я сейчас занимаюсь форексом уже достаточно давно. Фондовые рынки я пока что не лезу. И на данный момент я считаю то, что нужно промониторить. Ну, во-первых, трейдеров на сервисах ну, есть разные сервисы есть доверительное управление когда ты просто отдаешь деньги в доверительное управление трейдеру mm -hmm. а лучше всего использовать не одного трейдера да а нескольких то есть смотреть обязательно доходность сейчас что хочу сказать не надо вкладывать свои активы все какие-то рисковые счета то есть, есть люди которые зарабатывают по несколько тысяч процентов в год это реально, не, не там не 20 процентов как банк а несколько тысяч процентов в год. Это две-три тысячи процентов можно на форексе заработать. Вот в такие счета пока не вкладывайте деньги найдите себе несколько консервативных счетов которые приносят ну 100 центов в год да? 100 150 и можно найти там один-два рискованных счета если у вас есть деньги которые ну, не жалко потерять да то есть которые вы понимаете что вы их вложите там ну там не знаю 200 300 долларов у кого-то там разные суммы да ну кому не жалко кому-то там и 50 долларов уже все там крах какой-то случился это надо уже смотреть по самому себе то есть если у меня я просто делаю так. Я беру один рисковый счет, другой менее рисковый, и несколько счетов обычных, которые ну, работают в консервативном режиме, я их так mm -hmm. называю, да, приносят 10-15% в месяц. Хотя это очень хорошие проценты даже по сравнению с банком. банком да. вот. И даже если происходит какой-то слив на одном из счетов, да, из счетов, счетов. Да, то получается остальные мне все равно приносят прибыль. Mm -hmm. Вот здесь э, я не могу прям дать совет в какие счета я вкладываю, я постоянно их мониторю, постоянно меняю. У меня формируется свой какой-то э, пакет, портфель, так он называется, mm -hmm. не пакет, а портфель трейдеров, в которых я вкладываю деньги. Вот на данный момент, вот честно скажу, да, я не рекомендую прям вот сейчас куда-то вот вкладывать, да, лучше попридержать небольшое время, хотя бы до середины января, ой, середины февраля месяца, потому что сейчас очень серьезные скачки после нового года пошли, да, и куда пойдет курс, даже сами трейдеры не знают, вот, поэтому я, вот, на, это моя рекомендация, да, начать мониторить сейчас, да, трейдеров, начать мониторить, смотреть, как они торгуют, то есть взять, подписаться на сигналы и смотреть, чтобы у них э, уровень дохода и уровень задействованного депозита был наравне практически, да, то есть ближе э, к доходу. То есть если очень большие просадки, то лучше в этих трейдеров сразу не вкладывать я не знаю скорее всего лучше как бы э, у нас же есть у меня есть видео yeah, по да. выбору трейдера лучше ты его как бы порекомендуешь ребятам uh -huh. посмотреть да чтобы они поняли о чем я говорю да просто сейчас ты говоришь очень витиеватый многие девочки которые нас сейчас смотрят они скорее скажут ой это что то там изрядик да. фантастики я никогда там не смогу научиться но поверьте в том плане что э, уже есть курс который рассказывает это все на раз два три за полтора часа можно изучить весь рынок э, которым раньше вообще боялся подойти да, на самом деле выбор трейдера он, кстати, 10 минут то да. есть я там видео вот это вот по выбору трейдера как его выбрать занимает 10 минут да. и там учтены все нюансы то есть как делать что делать на какие моменты смотреть да? потому что бывает люди заходят о нифига он зарабатывал, заработал там 4000 процентов я в него вкладываюсь а даже не посмотрит то что минимальный депозит рекомендуемый там две долларов, да. а человек вкладывает 100 долларов и потом говорит, и а куда делись деньги? Куда делись деньги? Вот. поэтому там есть очень много нюансов, на которые просто надо обратить внимание в нужный момент и потом уже принимать решение. Желательно, когда вы выбираете, я говорю, последить за этим трейдером хотя бы в течение месяца, да, то есть взяли, последили, не спешите, да. Есть трейдеры, которые торгуют уже давно достаточно, да, на рынке и их уже видно и они там тоже у них уже видна их всю историю, то есть, ну, в этом видео я, в принципе, рассказываю, что, mm -hmm. как делать. А, смотри, а, ну, давай так, а, вот ты говоришь, последите за ним месяц. А, ну, вот я такая прихожу, да, там, блондинка, и я говорю, блин, а как за ним следить-то? Что делать-то? Тут две кнопки всего, как за ним следить? То есть, смысл в том, что, а, расскажи, на какие пункты обращать внимание. Ну, первый пункт я уже сказал, да, то есть первый пункт это Процент. деп, процентность да, депозита и эквити самого счета. Да, то есть чем они ближе друг к другу, тем лучше. То есть бывает то, что, ну, допустим, возьмем какие-то цифры обычные, да, процентов По счету мы видим доходность процентов, а эквити на счете, допустим, 85% процентов да mm -hmm. то есть он заработал уже сто процентов но 85 у него сейчас на счете это значит то что 15 процентов счета уже задействовано то есть это 15 процентов сейчас находится в сделках и если допустим это все опускается ниже 50 процентов да, это даже ниже 70 процентов это уже ну Понятно, что торговля идет очень рискованная. Да, то человек торгует большими ставками, либо делает очень много ставок, и, соответственно, у него очень большая часть депозита задействована. Uh -huh. Очень хорошо, когда задействована небольшая часть депозита, не более 10%. Если э, вы находите таких трейдеров, да, там видно, то есть посчитайте примерно, да, если это 100% доходность на данный момент, да, а у него э, задействовано 10%, то есть видно 90%. Да, то на этого трейдера стоит обратить внимание. Следующее да, – это шкала, которая показывает его все сделки. Да? То есть, если она вот такая вот, зигзагообразная, да, то лучше ну, вообще не рассматривать этого трейдера. Надо смотреть на тех, у кого более-менее плавная такая вот идет как бы, шкала, линия, можно сказать, линии жизни счета. Без каких-то рывков и так далее да, То есть человек медленно, но верно зарабатывает и идет вверх у него счет И, соответственно, если все эти параметры совпадают, то это Я не могу сказать, что прям на 100% безопасный вариант Но это тот вариант, который, в который нужно инвестировать Смотри, а в новичков стоит вкладывать? В новичков? Ну да, те, кто только зарегистрировались, там, например, месяц ну, У них отличные показатели Ни одной закрывшейся сделки в минусе Что ты об этом можешь сказать? А тут уже вопрос такой, знаешь, интересный. Дело в том, что зачастую трейдеры открывают просто новые счета, а отображается, как будто он всего две недели на, на рынке. Ага. Вот, здесь надо смотреть, сколько, какие, возможно, у него есть связь какая-то, да, может быть, скайп, еще как-то. Просто связаться, посмотреть, как он торгует, там, сколько он торгует и так далее. Да. Если есть такая возможность, конечно, задать вопрос. Лучше вообще в новичков не вкладывать. Да? Но не факт, что это человек, который открыл счет, он новичок. Ага. Да? Вот. Поэтому, ну, но лучше связаться с трейдером. Да, если есть возможность связаться, если нет, возможно, ну, лучше просто следить за ним. Mm -hmm. да? то есть, Если увидите, что классно торгует, но новичок. Лучше просто последить за этим трейдером, что будет там через неделю, через две, через три. Если все хорошо, если у него эквити постоянно на, в нормальном балансе, да, а баланс растет, то можно уже как бы… То есть конкретно просто смотреть на цифры? Не? Да, на цифры. Угу, все ясно. Вот. То есть это математика сложная. Да. Хорошо. Жень, а вот тогда вопрос такой. А многие люди считают Форексом обман. Ну вот давайте поговорим с тобой. Человек, который живет долго, уже долгое время за, за счет того, что вкладывает рынок, путешествует и ничем себе не отказывает. Как ты считаешь, Форекс это обман? А, ну, можно обманом считать все. Да? Можно считать, что государство нас обманывает, можно считать, что банки нас обманывают, когда дают проценты высокие там, и, все, и все остальное. Да? Я не считаю, что Форекс обман, это такой же заработок. И здесь надо понимать то, что одни проигрывают, другие выигрывают. Деньги не появляются из воздуха. И это надо понимать деньги туда кладут кто люди да ты такой же игрок на этом рынке как и другой. то есть есть ну так же как в бизнесе по сути да есть два человека которые занимаются одним делом кто-то из них выигрывает, кто-то выше да кто-то ниже всегда и идет вот это соперничество кто-то придумал начинает придумывать схемы новые да соответственно здесь то же самое не ну как и везде практически зарабатывают на самом деле на форексе 5 10 процентов людей по-нормальному да то есть реально большие деньги все остальные люди которые боятся вкладывать свои собственные средства туда да для них потеря 50 долларов да это уже все крах это обман то есть меня обманули понятно что есть конторы кухни их так называют да. которые с которыми лучше не связываться да то есть какого бы ты рейдера ты там не выбирал тебя может уже сама контора просто подставить там дорисовать свечу какую-нибудь или что-то там не вывести деньги это да это то есть уже мошенники чтобы не попасть на кухню, надо смотреть топ э, компаний, просто рейтинг компаний посмотреть. Э, топ форекс трейдеров, ой, форекс брокеров. Забиваете в интернете, смотрите, и прямо у вас пошел список. Первые, там, десятые, там их очень много. Да, и там есть отзывы о компаниях. Ну, во-первых, смотрите, с какими валютными, э, ой, с какими платежными системами они работают если компания работает с банками с вебмани с киви чем больше платежных систем они в себя включают тем лучше если э, работает только с одной платежной или с двумя системами сразу надо понимать то что и причем эти системы не распространены есть такая Perfect Money. Да? Uh -huh. да, вот. да, да. Это та система, с которой лучше вообще не связываться, потому что вывод средств, вывод средств вам не гарантирован. И эта система, она просто не, не требует от человека каких-то паспортных данных там и так далее, чтобы подключить все это к сайту. Тот То же самый Player системы, ну, всевозможные такие. Я не говорю, что они плохие, их можно использовать ну, в за... во взаиморасчетах, mm -hmm. но в основном, если сайт, тем более, который занимается Форексом, использует вот эти вот системы, но не использует банковские карты веб-мани, ну, верифицированные, то есть, да, mm -hmm. какие-то системы, там, Яндекс Денег, там и так далее, то это уже обман заранее надо mm -hmm. понимать и туда больше не вкладывать деньги. Смотри, а стоит ли доверять э, рекламе? Вот очень много там, едешь и в метро, там, да, люди едут в автобус, видят эти баннеры, там Ну вот возьмем даже просто первое, что вспомнить Альпари Альпари, да. А я не говорю про компанию, я просто имею в виду, что рекламы сейчас очень-очень много. Стоит ли доверяться рекламе? Либо нужно, вот как ты говоришь, нужно проверять и. Ну понимаешь, доверять рекламе. вот Человек доверился рекламе, пришел, посмотрел, круто, контора серьезная, да, то есть mm -hmm. обычно, ну, альпари это достаточно давно уже на рынке, да, по-моему, да, 15, да. лет, 15 лет где-то. Вот. и Самое главное, что ты будешь делать с этой рекламой. Ты пришел в компанию, да, если не умеешь торговать, не умеешь что-то делать, но она бесполезна как бы для тебя. И даже не знаешь, что спросить. Да, вы даже не знаете, знаешь, что спросить. Нужно, что чтобы, спросить. ну, я вообще, какие критерии мне важны да. для компании, ну, вообще да. для Форекс брокера? Это служба поддержки, чтобы была онлайн, телефон да. для звонков, да, ну желательно круглосуточно, все равно они как бы суббота-воскресенье не работают, ну, пока понятно, торги. Трейлер, да. да, они работают с понедельника по пятницу в любом случае. Вот. Чтобы была поддержка клиентов было какое-то обучение минимальное на сайте чтобы объяснялось что к чему на да? хотя бы были какие-то обзоры рынка да то есть э, аналитика да. Понятно, что все это как бы дополнительные атрибуты, которые нам, в принципе, для торговли не нужны, для копирования сделок. Ну, да. Да? Это больше для тех, кто хочет научиться торговать. Вот. Поэтому чем больше атрибутов, чем больше известная компания, тем она надежнее. Жень, скажи мне, пожалуйста, это все может поместиться в маленькой женской голове? Может, это, ну я просто, понимаешь, мы как бы говорим о Форексе, да? да. Многие представляют это себе такой офигеть какой глобальный рынок, там сидят люди, которые там бумагами, Таких очках, да, да, да, как показывают по телевизору, там вообще толпа народа, муравейник, там акции, там этот кидает, все проиграл, там нет, это не так. Достаточно для этого иметь компьютер, да, и выход вот, в интернет. да, и выход в интернет, изучить мой курс. Вот я тебе так скажу, те ребята, которые прошли мой курс, много сказали спасибо потому что он достаточно просто усваивается за один час как грубо говоря пообедать так сходил вот также изучил курс все очень просто без каких-то лишних слов без каких-то лишних тезисов по этому форексу потому что забивать голову лишней информации новичкам абсолютно не надо надо сказать вот делай так делай так делай так вот в этом курсе все разложено прям как надо его достаточно изучить он бесплатный Легко изучается. Тема о, о трейдерах, о выборе трейдера, она занимает всего 10 минут. Mm -hmm. Это надо понимать. То есть любой справится с этой информацией. Жень, спасибо огромное. И, девочки, надеюсь, вы поняли, что основная задача сейчас непонятной сложившейся ситуации в нашей стране – вкладывать в себя. Изучите курс, посмотрите, встаньте умнее и, и вкладывайте туда, куда действительно это принесет выгоды. Я прошла курс Женя, я пять лет назад попала на кухню и думала, что форекс не работает, но на данный момент я зарабатываю и считаю, что зарабатывать в долларах намного приятнее и стабильнее на данный момент, чем в рублях. Спасибо огромное, Женя. И девчонки, с вами был проект Valimazos.ru и Юлия Рыж. Пока-пока. Пока. -пока. пока.